Раунд начался. Граната! Бомба взята. Команда противника разбита. Миссия выполнена. Установите бомбу. Раунд начался, а сейчас... бомба взята. Граната пошла! Граната! Их вверх. Раунд выиграл. Команда врага уничтожена. Установите бомбу возле одного из объектов. Раунд начался. Бомба взята. Кидаю гранату! Осторожно, граната! Отца. отца двое. А этот лент äh, пасет. Кишкой был, последний раз я... Таща Установили... с Богдан А я не могу Значит, разыграться еще. Да. Слышь, а ты был на фесткарте? Дает, твою мать. Граната. Нет. Смотрит квадрат. Гранаты кидает Идет. Нет, стоит. Идет. Все бойцы противника убиты. Мы победили. Установите бомбу. Раунд начал взята. Граната пошла! Осторожно, граната! Я истекаю кровью, помогите! Меня подстрелили, нужен врач. Меня ранили! Нужна аптечка! Команда противника разбита. Миссия выполнена. Защитите стратегические объекты. А наверх. Раунд начался. Спасибо. Кидаю гранату! Кажется, двойка. Да, двойка Дениса. Два. Два. Граната пошла! Защитите стратегические объекты. Раунд начался. У тебя стату где-то подала, да? Сколько? Кидаю гранату. А играешь на стату 1.7 где-то? Все бойцы противника убиты. Мы победили. Защитите стратегические объекты. О, у тебя карте... У тебя скин на вал. Кидаю гранату. вот Убегись! Убегись! Короче, двойка ставит клент, а один, вроде, убежал в тупик. Второго не вижу. Насёт. Уничтожили отряд правда? Победа за нами. Защитите стратегические объекты. Раун, раун Не надо разыграться, я них не разыграл. Кидаю гранату! Граната пошла! Ловите! Единица чистая. Фасад чистый. Уничтожили ответ врага. Победа, Победа за нами. Защитите стратегические объекты. Раунд начался. Граната! Ты еще потом будешь. Граната! В походу. Я фалловый, в кишке, где-то там. Шкачист, А. Арка. В квадрате, короче. Мы уничтожили отряд врага. Победа за нами. Установите бомбу. Раунд начался. Бомба взята. Граната! В, в квадрате, ладно. Он в квадрате, короче. В квадрате палит, палит, палит, короче, вот за ящиком слева Ловите! будет. Слева за ящиком. Наш отряд уничтожен. Миссия провалена. Установили Сейчас, бомбу. Да. Мне надо разыграться и потом будем тащить. Кидаю гранату! Граната пошла! Хотя разыгрался. Ставлю. Раунд выигран! Команда врага Установите бомбу. Раунд начался. Бомба взята. Граната! Врачи меня тебя отбили.